Реклама вашего товара в видео, давайте сравним это с контекстной рекламой. Все очень просто. Во многих нишах, во многих тематиках, особенно в высококонкурентных тематиках, есть стандартная там средняя цена клика, допустим, один клик это 500 рублей. За 500 рублей вы гарантированно получите 500 просмотров своего продающего видео на YouTube. А теперь сравните, один клик в Яндекс Директ. 500 рублей и 500 просмотров вашего хорошего продающего видео на YouTube вашей целевой аудитории. Я думаю, выводы делаете вы правильные. Если остались вопросы, пишите их под этим видео, обращайтесь к нам по этим контактам, пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».